Профессор, скажите, вот клиники Смайлайс в Москве исполняется год практически. Вот как вы оцениваете успехи клиники за это время и какие видите перспективы дальнейшего развития? Спасибо за вопрос. Действительно, прошел всего год, и за это время Smile Айс в Москве развилась той скоростью, о которой мы даже не могли предположить. Самих операций Смайл. Было уже проведено свыше 600, буквально начиная с нуля. Это лишний раз показывает успешность этой технологии. Более того, я и моя научная группа в Германии сейчас разрабатывают смайл для лечения гиперметропии, что дает надежду на то, что в течение нескольких лет этот вопрос будет решен. Что касается дальнейшей перспективы, мы расширили комплекс операций, не только касающиеся лазерной коррекции зрения, внедрили новые технологии по трансплантации роговицы, тем самым обогатив опыт коллег, которые уже давно работают здесь, в Москве. Поэтому я считаю, что будущее вот нашей новой, старой клиники, назовем ее так, выглядит очень-очень хорошим. И я уверен, что если мы будем с вами вести этот разговор через год, Удастся похвастаться даже еще большими успехами.